Приветствую вас, водолейчики! Сегодня мы посмотрим с вами, что ждет вас вперед с 10 сентября по 6 октября. В это время будет активен знак Зодиака Скорпиона. По нему будет идти Венера. Ну, не только Скорпион, еще, кстати, весы будут рядом тоже очень активны. Для вас это сфера... 10 и одиннадцатого дома. Верно ведь? Правильно. Так, 12 одиннадцатый, да, десятый и девятый дома. Собственно, карьера выходит на первое место. За, за все, что находится далеко. И также сфера, связанная с высшим образованием. И, ну и, в принципе, с любыми официальными органами и оформлением, официальным оформлением любых бумаг. Какие же ожидают основные события у нас всех астрологических в этом периоде? Ну, во-первых, Меркурий, Ретро, Ретро, Меркурий. У вас он будет по девятому дому шагать. Девятый дом, как я уже говорила, это дом высшего образования, официальное оформление бумаг и дальних путешествий. Возможно, вы захотите вернуться в какие-то места, былые старой памяти, места своего детства, места своих прежних воспоминаний. Это, конечно, в большей степени уже конец сентября будет, и до 18 октября. Ну, либо, да, оформить какие-то документы, до которых у вас раньше не доходили руки. С 15 сентября Марс станет, перейдет из Дев в. Весы. Весы это тоже девятый. То есть ваша активность будет наблюдаться в стенах девятого дома. Это также может быть еще работа с иностранными инвестициями, иностранными компаниями, в сфере туризма, в дальних поездок, путешествий. И, и сюда все-таки еще относим юридическую сферу. 21 числа произойдет полнолуние в Рыбах. Обратите внимание... Для вас это второй дом. Тут у вас, знаете, может пойти просветление, как поступить, как правильно распределиться, распределить свои финансы, чтобы они не текали сквозь пальцы. То есть может прийти какое-то озарение, инсайты. Ну и также хорошие возможности для заработка, для получения какой-то крупной суммы. С 12 по 18. С 12 по 18. Так, тут у нас Венера будет квадратик Сатурну. Сатурн в вашем первом доме. И будет угу, от э, карьеры идти квадрат. Наверное, какие-то разочарования в профессиональной сфере, в карьере. Э, из положительного, возможно, благоприятные обстоятельства, связанные с партнерами, с большой разницей в возрасте. Ну, это даже может быть, например, замужество, но если человек значительно старше вас. Это в единственном... В единственном способе только может быть нечто положительное. А во всем остальном здесь возможны разочарования, разочарование в финансах. А по вложениям лучше не вкладывать денежки в этот период. Ну, как-то я смотрю, что тяжело, с большим трудом вы будете относиться к материальным вложениям до 18 числа. В общем-то, возможно, затруднения в любви и трудности поступления финансовые. Ну, как-то постарайтесь это немножечко поберечь. С 19 по 23. Здесь еще дополнительно у нас включится позиция от Венеры к Юпитеру. Ой, извините, к Урану. Уран, Уран, Уран. Уран в Тельце. Для вас Телец это 4, правильно? Так, раз, два, три, четыре. Ну, какие-то неожиданные траты могут быть на дом, на семью. А еще вы можете как-то фыркнуть, захотеть свободы, сказать, что вы тоже имеете право делать все, что вам хочется. Ну, смотрите, как бы не дошло разводы, до развода, до каких-то серьезных размовок. С 22 по 27. Здесь Марс образует тригон к Сатурну, а Меркурий квадрат к Плутону и тригон к Юпитеру. Ну, давайте посмотрим, какие сферы у вас будут затронуты. Марс – это наша энергия. Энергия, куда вы будете ее направлять. Энергия, опять же, девятый дом. Смотрим, чем будет у нас аспект. Сатурн – это вы, то есть ваше собственное «я», ваша воля, ваше стремление к успеху, ваша жесткая позиция. Меркурий. Меркурий. То, как вы мыслите, то, как вы передвигаетесь. Может быть, это, кстати, и поездка будет куда-то. Или переход с одного места, например, на другое. Хорошо. Здесь у вас идет аспект к Юпитеру. Так, правильно, сейчас смотрю. Так, тригон к Юпитеру, квадрат к Плутону. Тригон к Юпитеру. То есть вы, вы будете очень активны. Будете широко, масштабно мыслить, мыслить. и где-где Плутон, вот он Плутон, Плутон связан с двенадцатым домом, внутренние противоречия будут в правильности ваших намерений, но я могу сказать, что вот те мысли, которые будут вам приходить, и то, куда будут вас вести ваши ноги в этот период, это будет правильное направление с 26 по 4 октября смотрим здесь у вас будет включена полностью сфера девятого дома причем здесь будет возврат к прошлым делать делам будет шанс сделать все одновременно очень много дел И еще, до тех пор, пока Сатурн не станет прямой, многие из вас могут ощущать, знаете, немножко такое депрессивное настроение, может быть, в чем-то будете ощущать свое, ну не то чтобы закрытость, а вот какие-то преграды для осуществления своих мечт, для осуществления своих планов. Не спешите, не переживайте, вот-вот уже вот с 11 октября Сатурн станет прямым, он пойдет и вам будет легче. Вы уже с легкостью будете действовать, ваши намерения, они будут находить необходимый отклик со стороны окружения, со стороны Вселенной в том числе. А пока вот только так, вот двигаемся в рамках того, что, что вам позволяет, что вам позволяет возможности. Да, и последний аспект, с 26 по 4, здесь будет тригон от Венеры к Нептуну, значит, смотрим сфера действия, так, Венера, Венера, где наша Венера, вот она, она будет к Нептуну делать аспект, вот он он, тригонщик, Нептун для вас этот зона денежек. Ага. Есть шанс получить прибыль. Есть шанс выйти замуж, жениться в этот период. Очень приятные события, которые могут повлиять на ваш статус, на изменения в вашем статусе. Так, здесь есть еще квадрат к Юпитеру. Так, вот он, ваш Юпитер. Да, вам захочется себя побаловать, что-то сделать для себя, такое, чего.. Раньше не позволяли. Или в чем себя периодически ограничиваете. И сикстиль к Плутону. Вы знаете, вот Венера поможет. И еще благодаря каким-то тайным знаниям. Тайным покровителям. Что-то получится осуществить. Очень, очень интересный период будет. Обязательно его для себя используйте. Для каких-то глобальных целей. Если они касаются финансов или любви. С 26 сентября. По 4 октября ну по астрологии мы на сегодня закончили поэтому первую часть нашего прогноза мы заканчиваем и переходим к следующей части итак друзья водолечики давайте посмотрим что Вернее, не что, а как вас будут воспринимать окружающие в течение данного периода. Интересно, мне тут карты выпали. Какие-то трансформационные процессы. Как будто, вы знаете, что-то в жизни у вас изменится. Ну, давайте посмотрим, уточним. Ну, как, воспри... как человека, который от чего-то пострадал, что-то претерпел. И... Или человек, который переболел, приболел. Или здесь, возможны... возможно, понес сильные финансовые расходы. Давайте уточним на всякий случай, что здесь. Интересно, что выпала ваша карта, как человека прагматичного, человека рационального и рядом со справедливостью человек, который действует по справедливости, который руководствуется только разумом, а не чувствами. Ну и здесь все-таки есть намек на то, что... Материальная сфера для вас очень важна. Материальная сфера здоровья. Обратите на нее внимание. По деньгам. Что вы с деньгами? Давайте как раз и уточним. Заодно, ну, здесь у вас есть новые планы, новые перспективы. Что-то вы хотите осуществить. Хорошо. А что... Давайте уточним. Так, ну здесь есть победа без удовольствия. Возможен конфликт с человеком, который выше вас по статусу. Может быть, это ваш руководитель. Вот он. он. Ну, то есть какой-то важный для вас человек, мужчина. Знаете, мне идет такое, что вы сможете добиться каких-то важных для вас результатов в финансовой сфере, только лишь в том случае, если вы будете отстаивать что-то свое, то, на что вы считаете, имеете право. То, что для вас важно, то, на что вы претендуете, то, что вам положено по справедливости. Как обстоят дела в рабочей сфере, в принципе, работа. Мир... Ну, здесь и либо расширение проекта, либо это может быть уход, смена одного места на другое. Знаете, когда вот какой-то один этап заканчивается вполне естественным путем и наступает следующий. Но здесь очень хорошие выпали карты по восьмерке Пентакли. Ну, это расширение возможностей, улучшение ваших условий труда. Это переход на следующий уровень. Это работа благоприятная, очень благотворная, расширение ваших творческих <coughs> способностей, знаете, как будто бы вам идет удача по императрице, это творческий проект, особенно повезет тем, кто занят в сфере творческого труда, кто, кто что-то делает руками, кто создает красоту, что-то строит. Красивое, дорогое. Вот здесь вас ожидает удача. И также здесь еще идет прибыль через близкую женщину. Очень хорошие денежки. Что, в принципе, вас ожидает в карьере? Давайте посмотрим. Карьера для водолеев. Здесь нужно проявить хитрость и смекалку. Угу, хорошо. Давайте ее уточним. Так, ну... Для того, чтобы достичь каких-то для вас весомых результатов, нужно держать ситуацию под контролем. И здесь есть еще указания на возможный переход, переезд, на движение. Что-то нужно продвигать. И обязательно здесь как-то действует с хитростью. С хитростью. И еще есть указание на возможную протекцию со стороны близкой женщины, как будто бы кто-то вам может помочь или через кого-то. Здесь есть указание, либо это женщина водной стихии, рак, скорпион, помощь идет через нее, ну или это просто близкая женщина, мать, жена, подруга. Как будто бы она будет вам предлагать варианты, вот что-то через нее может пойти. Как будто бы вот она вам сделает очень важную подсказку. Хорошо. Дальше, что ждает в доме в семье Водолеев? Повешенный. Так, что это у нас тут за ситуация повешенная, интересно? Какие-то ограничения. Ограничения, связанные с движением вперед. То есть нужно приложить максимум усилий, что-то нужно оспаривать, отстаивать свое ну, какие-то стесненные обстоятельства. Я уж не знаю, вы сами проанализируете у кого, что там в доме с ними происходит, но нет возможно, возможности двигаться вперед, потому что есть какие-то ситуации спорные. Нужно действовать при помощи мягкого усилия. Вот она. Мягкое усилие. Нужно применять мягкую тактику, гладить по головке, и тогда у вас получится договориться. Что ждать в любви? представители знака зодиака Водолей, король кубков но для девочек это водный король рыбарак скорпион ну, или просто мужчина такой очень классный любовник такой внимательный чуткий но судя по сочетанию карт он недостаточно серьезным серьезный и скорее всего он как-то так ну, ненадолго вас впечатлит и в, в итоге вы все-таки от него откажетесь. Вот по отшельнику здесь идет отказ от этого человека. Хорошо, возможно ли... Ну, а для мальчиков что? Что для мальчика, давайте спросим. Для мальчика здесь идет помощь. <клёх> помощь, взаимодействие. Ну, я могу сказать так, что э, вы будете с тем, кому вы помогаете, в кого вы вкладываетесь. Ну и если вы за кем-то ухаживаете, то у вас действительно есть шанс с этим человеком воссоединиться. Но есть не просто воссоединиться, а покорить его сердце, познакомиться, добиться этого человека по солнышку. То есть быть вместе. Но вы здесь знаете, как покровители выступаете. Хорошо. Как сфера? А, есть ли шанс вообще нового знакомства в водолеев? Ну, скорее всего, нет. В ближайший месяц маловероятно, либо же это будут такие отношения, знаете, временного характера, тайного характера. Коротенькие. Хорошо, как обстоят дела по здоровью для представителей знака Зодиака Водолей? Ну, все хорошо по, инфи, по иерофанту. Главное, чтобы ваша духовная материальная внутренняя составляющая была в балансе есть еще это указание обратиться ну знаете там может быть еще и обращение к доктору но здесь такое ну, ну что-то легкое здесь больше какие-то недуги связанные с вашей духовной сферой, эмоциональной то есть если держать свои мысли в спокойствии в порядке то ну, все будет хорошо ну и главный совет для вас главный совет Король Пентакли. Во-первых, двигайтесь в сторону финансов, либо обращайте внимание на такого мужчину, приземленного. Дева Телец Козерог. <coughs> Какие-то планы с ним связаны. Есть еще указание, что этот человек, он из прошлого. И этот человек... Давайте как будто бы он ничего не делал какое-то время по отношению к вам, вот по этой карте из прошлого, а потом вдруг начнет двигаться, начнет действовать, и вот как-то благодаря этому человеку что-то в вашей жизни задвигается. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Форс-мажор. Приятный сюрприз или неприятный. В принципе, что-то неожиданное, что вас ожидает в этот период. Что произойдет? Посмотрим на символоне. Здесь такая интересная карта у вас выпала. Знаете, как будто бы видите, каждый взял свою котонку и идет своим путем. То есть разъединение. С кем-то вы разъединитесь. Каждый пойдет своей дорогой. Здесь возможны ссоры, какие-то недомолвки, невыясненные отношения. Также и прямо можно говорить о разделе какого-то имущества. Здесь еще также указание на то, что старое останется в прошлом. Важно не цепляться за это старое, а важно идти в будущее. Причем рисовать себе это будущее в каких-то ярких красках и рассчитывать на желаемый очень хороший результат в деловой сфере это время поиска новой цели вида деятельности или рынка сбыта то есть это процесс поиска новой работы может быть чего-то новенького но здесь еще нету знаете процесса я нашел здесь есть есть процесс я ищу то есть такое промежуточное я бы сказала настроение в общем-то, совет выбросить все старое, разойтись с партнерами, которые уже больше ну, в вашей жизни не играют никакой особенной роли, и взяться за новое дело. Ну вот, таким был для вас прогноз, водолейчики. Благодарю вас за ваши просмотры, лайки комментарии. Надеюсь на вашу поддержку и до встречи в следующих периодах.